Здравия всем здравыми, на пороге здравости, добра, тепла, света, круголетия, полетия, вселетия. Вот, это называются строчки. Вот я сегодня она собирала. их тут подрывали головы, тут этот, вот они, муравьи, что, лазят, муравьи лазят. Вот они, видите, они в середине, как макароны. Это строчки. А сморчки я раньше покупала и показывала. Они полнее сморчки. и полные, жирненькие такие. Так что этот. Ну, а это Ян сегодня насобирал. Грибочки. Там Сережа моет еще. Вот такие вот грибочки. Вот. Еще насобирал. Так что, это за сморчки я спрашивала у этого, рассказали мне, чем отличаются сморчки от старочков. Тоже теперь я и вам рассказываю. Вот такие они пустые внутри. Вот так вот они растут. Ага. И а за сморчки, ну и стручки же одинаково этот. Надо облить кипятком их и пускай минут пять постоят помыть, слить воду, налить чистой воды и поставить 20 минут проваряться и потом жарить. Так мне рассказал мужчина. Ну, я у этих колхозников во всех спрашиваю, как, что делать, потому что я ни сморчки, ни стрючки не брала. Ну, вот это рассказывает. Так что, и я теперь вообще не варю по три раза тоже. Я один раз сварила, Минут 20, 25, 30, как забуду, это и 35 там, и это, угу. проварила и все. Так что вот так, вот это Игореша там говорил, как, вот это мне что рассказали, как делать. Все, пока-пока.